Снимки, сделанные посредством космической обсерватории Хаббл, расположенные за пределами Земли, показывают недавно умершие звезды размером Солнца. Было выявлено, что эти звезды не взрываются сами по себе и не образуют черные дыры. Однако они сворачиваются в себя и, таким образом, лишаются своего света, превращаясь в нечто похожее на красного гиганта и затем постепенно угасают. Аллах сообщил нам о процессе завершения существования Солнца и не спаслал целую суру, которая называется «Скручивание». Аллах говорит в Коране. Тот день, когда Солнце будет скручено, рассказывая о судном дне, то есть, когда Солнце свернется в себя. Сура 81, аят 1. Скажи мне, уважаемый зритель, как пророк, мир ему, живший 14 веков назад, привел такую точную формулировку процесса умирания Солнца и звезд именно словами скручивания? Откуда ему знать, что процесс умирания звезд, находящихся на огромном расстоянии от нашей планеты, происходит именно таким образом, которое космическая обсерватория Хаббл подтвердила лишь недавно? Кто ему сообщил об этом, если не создатель этой вселенной? Аллах.